есть полицейский участок дорогие друзья мы перешли к первому формату и здесь вот работаем некоторые слова сочетания они не тяжелые итак мои документы my papers my papers бумага, paper мои документы, буквально my papers my papers мои документы, мои часы my watch my watch my watch некоторые говорят watch my watch ошибок здесь нету, кто как my watch my watch мои драгоценности My Jewelry, My Javelin, My jewelry, My, jewelry, my jewelry. Мои драгоценности. Некоторые выговаривают и джуэлри. Джуэлри, Джуэлри. Как скажете, так и будет. Так же, как некоторые говорят, bed, а другие совершенно dead, dead. Dead, dead, Z, кончик языка между зубами, Vet, другие, еще раз беру. Dead, Dead. И так дальше. Мой бумажник. My wallet. My wallet. My wallet. Мой фотоаппарат. My, my, my camera. My camera. My camera. Мой кошелек. Кошелек пес. Мой пес. Мой пес. Мой пес. Мой кошелек. Ну, здесь можно протяженно. Пес, пес. Не забывайте. Мой пес. Все мои деньги. All my money. All my money. Ол все мои мои money деньги все мои деньги мой авиабилет my air ticket my air ticket my air ticket. авиабилет air ticket как американцы они Airby говорят my air ticket можно и my air ticket. Полицейский. Policeman. Policeman. Policeman. А как сказать полицейские? Policeman. Policeman. Policeman. Policeman. И полицейские. Мен. Множественное число. Я потерял. I lost. I lost. Неправильный глагол от глагола lose. To lose. Терять. Lost. Потерял. Прошедшее время. I lost. Я потерял. I lost. Я потерял. Украл. Stole. Stole. Кто-то украл. Stole находить, to find, to find, понимать, to understand, to understand, понимать. Дорогие друзья, переходим к следующему формату и будем его также отрабатывать. Здесь встречаются слова, которые мы уже знаем, но повторение – это мать учения, это хорошо, это закрепляет. Это помогает. Итак, полиция. Полис. Полис. Где здесь полицейский участок? Where is here a police station? Where is here a police station? Where is here a police station? Буквально полицейский участок. Station. Это станция. Police. По полицейская станция. Ну, значит, station, это переводится как участок. A police station. Where is here a police station? Here здесь. Where is here a police station? Помогите мне, пожалуйста. Help me, please. Help me, please. Help me, please. Если бы мы на улице сказали, мы бы сказали, конечно, Could you help me? Could you help me? Не могли бы вы мне помочь? Ну, здесь, поскольку мы обращаемся в полицию, yes, нам некогда. Мы говорим, Help me, please. Помогите мне, пожалуйста. У меня украли паспорт. My passport was stolen. Мой паспорт был украден. My passport was stolen. Stolen. Украден. Ну, можно, как и мы обычно говорили. Помните, мы говорили, у меня, значит, I have. Можно и так сказать. У меня. I have. My passport was stolen. И так можно. I have. My passport was stolen. Мой авиабилет. My air ticket. My air ticket. Можно также сказать My uh, ticket was stolen. Мой авиабилет was stolen. Был украден. Мои все деньги. All my money. All my money. Можно и сказать так. All my money was stolen. Мои все деньги были украдены. Was stolen. Не думайте, что здесь э, э, нужно Поскольку деньги это много ставить, э, глагол быть where. Нет, деньги это was, was. Как он, она, оно, я, ты, вы, was, «воз». My all my money was stolen. Мои все деньги украли. Мой кошелек, мой пес. Мой пес, мой кошелек, мой кошелек тоже украли. Мой пес was stolen. Мой кошелек был украден. Мои документы. My papers. My papers. Мой фотоаппарат. My, my camera. My camera. Тоже, может быть, была украдена. My camera was stolen. Моя камера или фотоаппарат тоже был украден. Мои Драгоценности, my jewelry, my jewelry, мои драгоценности были украдены, my jewelry was stolen, was Драгоценности, множественное число, my jewelry was stolen. Мои часы, my watch, my watch, my watch. Дорогие друзья, переходим к этому формату и здесь поработаем. Итак, первое предложение. Я оставил такси. I left in a taxi. I left in a taxi. Сумку. Мою сумку. My bag. I left in a taxi. My bag. I left in a taxi. My suitcase. My suitcase мой чемодан. My suitcase мой чемодан. Я ставил такси. I let in a taxi my chemcode. My chemcode. My video cameraman. My chemcode. Code. Ну запись. Камера записывает. My chemcode. Я не говорю по-английски, я не говорю по-английски. I don't speak English, I do not speak English, I don't speak English, я не говорю по-английски. Я из России, я из России. I'm from Russia, I'm from Russia. Не путайте Russian, это русский, Russian, это русский. Я из России, I am from Russia, I am from Russia, я отстал от поезда, но буквально поезд меня оставил, он меня покинул, предложение сложное, I have been left behind by a train, это пассивное предложение, и оно трудно для вас, и видите, тут и been стоит, это говорит о том, что это перфектное предложение в пассивной форме, в настоящем времени. Ну, это мы будем рассматривать обязательно. И не беспокойтесь, что тут перфект, что континьюс какой-то есть, что будет еще перфект в континьюус. Ничего страшного. За один урок это все разберем и вы поймете, в чем суть. Ничего страшного в этом нет. Можно заучить эту фразу. I have been left behind by a train. Я отстал от поезда. I have been left behind by a, by a bus. Я остал от автобуса. Можно просто сказать. Значит, сейчас скажу. My train is, is gone. Мой поезд есть ушедший. Go went gone. Ушел ушедший. A train is gone. Можно и так сказать, если проще. То есть поезд ушел. Также можно сказать, автобус ушел. Bus, my bus is gone. Is gone. Мой автобус ушел. Ничего страшного. Я здесь по делам. I'm here on business. I'm here on business. Я здесь по делам. I'm here on business. Я живу в гостинице. I live at the hotel. I live at the hotel. Здесь можете посмотреть. I live где? At the hotel. Можете сказать и в гостинице. I live in the hotel. Но мы учили с вами, что в общественных местах в гостинице, кинотеатре, библиотеке, в концертном зале, на стадионе. Там вы предъявляете артикль at. I live at the hotel. Меня избили хулиганы. Ну, можно буквально несколько хулиганов избили меня. Some hooligans beat me. Some hooligans beat me. Some hooligans beat me, избили меня. На меня напали и отняли сумку. На меня напали и отняли сумку. Сам people, несколько людей, атаковали меня и забрали мою сумку. Сам people attacked, прошедшее время, attacked, attacked and took my bag. «Атаковали меня». «Some people attacked me». «Несколько человек атаковали меня». «And took my bag». «Забрали мою сумку». Хочу э, еще на одну вещь обратить внимание. «Меня избили хулиганы». Запомните на всю жизнь. Никакое английское предложение не начинается с местомения. «Меня», «мною», «мне» или «тебя», «тобою», «тебе». Эти местоимения в начале предложения в английском языке никогда не стоят. Это грубейшее нарушение. Они могут стоять. Они могут стоять в середине. Они могут стоять в конце. Вот, смотрите. Some people attacked me. Атаковали меня. Вот меня и здесь меня. Но это в русском языке меня можно ставить в начале предложения. А в английском его ставить, э, атаковали меня, оно стоит э, в середине предложения. Э, с, с такого местомения начинать предложение ни в коем случае в английском языке нельзя. Меня, мною, мне или тебя, тобой, тебе и так далее. И другими местомениями тоже. Позвоните в русское консульство. Позвоните в русское консульство. Call up the Russian Consulate. Call up the Russian consulate. Позвоните. Call up. Позвоните. Или можно сказать по-другому. Phone. Phone. Phone the Russian consulate. Phone the Russian consulate. Дорогие друзья, нам необходимо подвести краткие итоги нашего урока. Итак, краткое повторение. Где здесь полицейский участок? Where is here a police station? Where is here a police station? Здравствуйте. Hello. Помогите мне, пожалуйста. Help me, please. Help me, please. Мой паспорт украли. My... PASPORT WAS STOLEN. My passport was stolen. Мой паспорт был украден. Мои документы были украдены. My papers were stolen. My papers were stolen. Мой билет был украден. My air ticket was stolen. Все мои деньги были украдены. All my money was stolen. Мой кошелек был украден. My purse was stolen. Was stolen. Был украден. Мой бумажник. My wallet was stolen. My wallet was stolen. Мой фотоаппарат был украден. My camera was stolen. Was stolen. Был украден. Мои драгоценности были украдены. My jewelry. My jewelry was stolen. Was stolen. Мои часы были украдены. My watch was stolen. Я оставил в такси. I left my bag in a taxi. I left... Я оставил. My bag in a taxi. Мою, э, мой чемодан я оставил. I left my suitcase in a taxi. Я не говорю по-английски. I don't speak English. I don't speak English. Я из России. I am from Russia. I am from Russia. Я отстал от поезда. I have been left by a train. I have been left behind by a train buy a bus если от автобуса я здесь по делах I'm here on business I'm here on business я живу в гостинице или я остановился I live at the hotel остановился, можно сказать I stay at the hotel так, что решил? Меня зовут. My name is Pete. Меня избили хулиганы. Несколько хулиганов избили меня. Никаких меня в начале предложения. Ни меня, ни мною. Ни, ни, понимаете, меня, не тебя, тобою. А только значит, начинать предложение с чего-то другого, а меня мною, может стоять в такой средине или в конце предложения. Несколько человек атаковали меня, так можно сказать. Несколько хулиганов избили меня. Сам хулиган beat me. Избили меня. Или напали на меня. Несколько хулиганов. Или человек. Сам people. Несколько человек. Attacked. Прошедшая форма. Attacked me. Напали на меня. И забрали мою сумку. And took. Прошедшее время. And took. Взяли my bag пожалуйста позвоните в российское посольство please phone the russian consulate please phone the russian consulate или можно сказать call up тоже позвонить phone или call up на этом дорогие друзья наш урок Окончим. Подписывайтесь, дорогие друзья, на мой канал. Оставляйте комментарии, пожелания или недостатки. Почему недостатки? Для наставления, для вразумления, для моего исправления. So long. Всего хорошего. Пока и до встречи.